У молодых мам возникает вопрос, а как распознать присвоение жизненного пространства от воровства? Ведь маленькие дети часто берут чужие игрушки, чужие вещи и пытаются сказать на мое, я буду с этим играть. Так вот, до 7 лет на самом деле как никакого воровства нет. Человек не осознает это как некую логическую операцию, потому что у него еще логика не созрела у ребенка. Это только уже в школьном возрасте надо человеку. человеком обсуждать на уровне логических вещей, что это воровство, когда ты присваиваешь чужое. До 5-7 лет это на самом деле бесполезно. Раз просто переживайте, играйте, показывайте ребенку, что если у вас игрушку забрали, то вам больно, что вам обидно. То есть на уровне эмоций покажите ребенку, что это не очень правильное занятие. Почему не очень правильное занятие? Если ребенок в принципе не присваивает эту жизнь, ну тогда вы вырастите кого? Ущербного ребенка, который даже зарплату попросить не сможет. Не позволяйте себе этого. Учите ребенка осваивать пространство социально приемлемыми способами. И наслаждайтесь жизнью с удовольствием.